Интересная тема, только вторая неделя не брекебря, а уже мороз и снег кругом. Причем не холодно, ну прям вот совсем не холодно, но снег выпал. причем не уши мёртнут от ветра холодного, а так в принципе нормально все. Ну, в чем ходит народ? Все я особо не могу сообщить, потому что поскольку, поскольку его здесь вообще нету, все все сидят дома, видимо, потому что локдаун и потому что холодно, а еще потому что уже поздно ночи. А я вот гуляю, но ветер свежий, поэтому все выступающие конечности отмерзает Ты видишь, нос вытекает. И уши краснеет а так в принципе приемлемо надеялся что получится сегодня съездить на дачку там почему-нибудь подснять но по неким интересным или не очень причинам не удалось сюда съездить и чего-то подснять потому что там еще много чего снимать принцип Поскольку у меня есть такой канал, и я пообещал в предыдущем видео, что буду снимать и выкладывать видео как можно чаще, не затягивать их монтажом, то вот, держите, потихоньку буду наращивать объемы видео, потому что я уже третий день как ничего не снимаю, хотя были планы.